Всем привет! Практически у каждого ребенка есть любимая игрушка, которая запоминается на всю жизнь. Это может быть любимая машинка или плюшевый мишка или совсем другая игрушка. В Советском Союзе ассортимент игрушек был не слишком богатым, однако некоторые экземпляры поражали своим жутким видом. Кукла Куклачева. Такие резиновые куклы были во многих семьях, правда ее облик ассоциируется разве что с фильмами ужасов. Взъерешенные волосы со странными чертами лица вызывают не слишком приятные ощущения. Голые персонажи. Шарнирные игрушки из ПВХ производили в Украине. Их вид был очень странным, ведь персонажи популярных сказок Незнайк, Буратино и Чиполлина и простая девочка продавались без одежды. У них была лишь несъемная обувь и шляпа. Таких зайцев даже в мультфильмах не рисовали. Трудно сказать, откуда черпали вдохновение производителей таких игрушек. Однако она действительно выглядит жутко. Заяц в желтых тонах, покраснениями на лбу и щеках, а глаза излучают скорее злобное отношение, чем радость. Ну и напоследок пышные волосы на голове зайца. Интересно, почему у этого персонажа, которого продавали как футболиста, такие огромные глаза? Взгляд внушает страх, а без скидки игрушка выглядела еще страшнее. Девочка с рыбьими глазами. А вот и подружка для футболиста, упомянутого выше с огромными круглыми глазами, которые напоминают рыбьи. Долго любоваться такой куклой точно не захочется. Такую игрушку изготовили на фабрике 8 марта. Пупсик-зомби. Еще один пример бестолкового производства детских товаров. Такая кукла была у многих девочек дома. Однако удивляют пропорции тела куклы и ее большие глаза без зрачков. В Советском Союзе было много запретов, особенно это казалось творчества. Многие книги попадали под цензуру, ведь властям многое не нравилось, а значит, люди не должны были это видеть.